Всем привет, ребятки! Сегодня мы сыграем в игрушку Ultimate Chicken Horse. А мы это Дел и Эфи Сэрк! Итак, да. ты что то тут нахимичил. Давай посмотрим, что за химия пошли, у тебя была. Пошли, Давай так пошли на крышах посмотрим, что за на химия. На крышах? Давай. Да. Будет Оп. весело, я уверен. В общем, был что-то поковырял где-то и что-то получилось. Модификатора, создание игроков, скорость движения, чё Я, не, я не понял, что сейчас произошло вообще. Скорость движения какая -то. Подожди, это что за хрень? Это какая-то хрень новая? Так, ну, если... Я не знаю, что это такое, кстати. Давай вот так пойдем. ну давай? нам надо подарок получить. Блин, а чё выбор то немного, как-то Да, выбора немного. Казнь, казни, казни а -а -а. и полная казнь. Знаешь, чтобы мы не стояли долго на одном месте, я думаю, стоит. А вот это. Подожди. Ё-моё! это такое сейчас было? Ё! старая особняк особняк у тебя открылся это ж... Капец. это что за это что за джетпаки такие? я хочу на ней полетать иди нафиг ты полетал все дай другим полетать все уж нельзя уж так ее брать Прям надо, я не знаю. <смех> а, ты ракету забрал эту? <клышко> <клышко> <клышко> Кто тебя шезанул, <клышко> Скажи мне. Я не знаю, я не понял. Надо будет посмотреть повтор. Да вообще. Ой, это дичь. Так, медок. <клышко> медок решает. Да убери ты его нафиг, ты <клышко> заколебал. Сережа, <свист> больше меда ты не ставил. Медок решает. Вот еще эту платформу. Она это немножко помешала. Них, это как ты? Подожди, <свист> <свист> а, это как ты? <свист> <свист> А ты как? Ч ⁇ за читы? Ты это видел? Что там дальше-то? Надо двери открыть. Ч ⁇ -то вообще жестко? Я ничего не понял. Я сам не понял. Да ты заколябал? Все, а, прощаем. Ты, ты... Я супермен. Ты как? Это что за мной? Я на... супермен. Это Вон чё? там ракета отспавнилась. Да я вижу. Прыгай. А, прыгай, да, да. Прыгай, прыгай ногами, да. Прыгай, прыгай ногами, друзья. Да. Смотри, там еще... А, смотри. Блин. Царь твой труб будет теперь на мяди. Давай щас, супер! Это, <смех> Ах, Это было какое-то тайминг, по -по поймал. Да Блин, надо тебе цветок тогда уж за твои дела. Ну, ладно, свете. я тогда перелечу подальше <смех> на этот цветок. <смех> Что ты его положил? <смех> <смех> Он не хочет спать. <смех> Он злой цветок. Капец. Ну куда ты это поставишь, то вопрос. Да я не знаю, куда где-то вот тут пролетел. Нельзя в воздухе ставить, только на поверхность. Ну ступеньку поставь, господи. нафиг она на Да ты заколебал! в жопу. Так, пусть ладно, ладно. Так, ошибка. Ну, хелки. Ну да, удачи. <смех> <смех> да, вот так. <смех> <смех> Улетела. Блин, я упал. <смех> пилочка, да? Да, пилочка для ногтей. Пилочка. Ну, тут должен быть шанс просто да должен быть полный шанс <свист> полный закрытый для всех шанс <свист> <свист> <свист> убери свой мед в жопу <свист> убери свой мед в жопу Чтобы жизнь малиной показала. Показалось. Я хотя бы упал, а тебе еще перчатки долбануло. Ты кстати, видишь, что перчатку нажимает? Нет, я не Стрелы, да, перчатку. Ты прикинь. Ай, жесть. Так, ну теперь я вообще ничего пройти не могу, я понял. Да ты заколебал! Сколько можно-то уже? И так не слетишь. И так не взлетишь уже. Кто герой, тот герой. Иди, герой свой, куда-нибудь другое место. Да ты задрал. То герой, тот герой. Як. Просто ты не яг, ты енот. Очнись, какой ты як. Проснись. О, наконец-то! Я эту всю хрень могу уничтожить. Хренам собачьим. Да. Ой. фух. Вот это, вот это, вот так вот прям вот нет. Вот так. Ну что мне мешает? Мне мешает в основном вот это все. Во. Мне вот это мешает. Ах ты козю Ах ты козел знаешь, мешает. что мне тогда мешает? Калючка. Мне мешает все вот это. Я колючку только поставил, а ты уже. Вот только поставил, вот. Иди, проходи. Иди, проходи, иди. Давай, я посмотрю. Во, молодец. <свят> <свят> все, не хотел больше <свят> ракеты, да? Не хотел. А что, их больше и не будешь? Нет, что все, хватит. Это печально. Надо, а еще знаешь, чтобы строить. все было хорошо, надо вот эти штуки. Вот так. Надо строить мост. Строй. Мостик нужен. Блин, не успел. <свят> Строй. Да, давай. Я подожду. Я подожду. Моя-то установится автоматически, а твоя взорвется не автоматически. Захватывающая игра. Ах ты козюль на ножках. Как? Как? ой мое! Блин. Вот я так Ну вот мы рядом и лежим. Что тебе не нравится? На экране ничего не было, когда прыгаешь, ты прям настрел. Ну вот как-то так, да. Хм. Так, что надо думать? <къем> да, надо, надо что-то думать. Вот, надо шанс дать. Я думаю, да, надо шанс дать. Что <къем> за шанс такой? Ну вот знаешь, вот примерно вот такой. <къем> <къем> А смысл, если сейчас как-бы ничего нету? Ладно, просто умираем. Ты как про пробежал-то это все? Таймингу? Да, я понял. Подожди, надо шайбу. Три. Да блин. Раз, два, Король тайминга. Еее! Я поймал ее. Чего? Шайбу. Молодец. Зубами. Шайбу, шайбу, шайбу, зубы, А где наша этот супер выборская штука? Да не трогать их, пускай они будут. Надо как-то же Топать. Вот и Дальше. Проб... топой Пробираться. По тернистому пути, да. у нас два раунда, надо все равно как-то туда пробраться. Не, я туда уже не пойду, мне норм. Эй, Зачем это? Чтоб тебе было попроще. Ну еханы бабай. Пинец. Прям носом слою. Да, я видел Так Последний раунд Думаю, надо бочку брать Да, надо По бочкам, по бочкам По маленьким кусточкам Так, тут будет полегче Чуть-чуть ты сначала там пройди. Э, э, э, э, убери ее от шайб, я ее уничтожу тогда. Полегче. Окей, все. Угадай, где она? Че, хотел пройти, да? Хотел пройти, да? Хотел пройти, вот проходи. Это не остановит. Она пролетает через них. А, ты хочешь перелететь таким способом? Это бесполезно будет, я знаю. Давай, давай, давай. Пиндец перелетел. Как, как быстро с тобой разобрался кулачок. Кулак смерти. Блин. я отлетел так куда. А я первый улетел. Итак, сегодня победил я, потому что я первый улетел. Да, да, да, да, да, <с да, да, да, да, только я супер рыжая панда. Хотя я зеленая панда, ну да ладно, в общем, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки ФСРГу, Подписывайтесь на его канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И оставлять свои комментарии. На с вами сегодня был Дел и. И Барашки Фисерг. Всем спасибо за внимание и пока. Уйди отсюда. Я тут топ. Я тут топ.